YouTube раскрывает детали работы алгоритма рекомендаций. Хотя алгоритм увидел свет еще в 2016 году, мало кто знает его нюансы. Всем известно, что клики, время просмотра, лайки, дизлайки, комментарии фреш-контент могут влиять на появление видео в рекомендациях, а вот про внешний трафик и активность подписчиков, например, ничего не известно. Давайте разбираться. А поможет нам в этом недавнее видео сотрудников YouTube, посвященное алгоритму рекомендаций. Привет, это Полина и алгоритмы поиска. И начнем с неактивных подписчиков. Сколько у вашего канала неактивных подписчиков оказалось YouTube безразлично? Это не влияет на работу алгоритма рекомендаций, не влияет от слова совсем. Для YouTube важна реакция аудитории. Если контент канала нравится пользователям, привлекает их, то благосклонность алгоритма гарантирована, вне зависимости от наличия и количества мертвых душ подписчиков. Пытаться привлечь большее количество пользователей путем создания еще одного канала и загрузки на него тех же видео никак не поможет, и YouTube не приветствуется. Теперь внешний трафик. Насколько он важен для алгоритма рекомендаций? Внешний трафик определенно учитывается. Он помогает видео попасть в раздел рекомендаций, но только в том случае, если оно уже пользуется популярностью среди пользователей. А вот на длинной дистанции все зависит от того, как ваши, да и не только ваши пользователи будут реагировать на видео после клика по нему в своих рекомендациях. И тут стоит задуматься о том, как поработать с содержанием. При этом YouTube заявляет, что ему не важно, какие действия будут с видео после клика на плеер, на внешних сайтах или в приложениях. И на закуску. Самый главный страх ютубера – видео с низкой эффективностью. Смогут ли провальные утопить качественные видео в будущем? Стоит ли удалять не зашедшей аудитории ролики? Эти не только эти вопросы не дают спокойно спать начинающим. Заставляют их совершать ненужные действия, отбирают смелость к экспериментам. Выдохните. Не торопитесь, YouTube не оценивает канал в целом, его волнует лишь реакция пользователя на каждое отдельное видео. Если видео привлекает пользователей, то оно будет показываться в рекомендациях, несмотря на то, насколько популярны другие видео с данного канала. Так что пробуйте, экспериментируйте, оставляйте видео, даже если на него слабо реагирует аудитория, ведь может все измениться и позже оно зайдет аудитории. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами была Академия Вебком, до встречи! Если это видео наберет 500 лайков, придется же делать продолжение.